Всем привет! Это УниверНьюз и в студии Верниковская Алина. Сегодня я расскажу вам самые актуальные новости из жизни нашего университета. 8 проектов КФУ получили финансирование по программе «Умник». В КФУ разработают модель активизации наукотворческого потенциала молодежи. Наши ученые обезоружили опаснейшие бактерии. Преподавателям Казанского федерального университета поможет профессор из Индии. Теперь для студентов по направлению индологии будет читать лекции представитель самой страны. Что с ним будут изучать студенты, вы узнаете в следующем сюжете. Казанский федеральный университет с визитом прибыл профессор из Индии Арун Кумар Шривастава. Гостя встретил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Для него была проведена экскурсия по музее истории университета. Особенный интерес у него вызвали экспонаты, связанные с жизнью писателя Льва Толстого. Но визит это еще далеко не все. Профессор Шривостава будет преподавать в Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета. Я сам выбрал именно Казанский университет, чтобы работать с казанскими студентами и преподавать им историю Индии и все, что с этим связано. Это очень значимо для бывших советско-индийских, а теперь для российско-индийских отношений. Дипломатические отношения длятся уже почти 75 лет. Профессор Шривостава сделал возможным изучение студентами КФУ культуры, языка и истории Индии непосредственно с представителем этой страны. Лекции профессора продлятся до конца учебного года. Преподавать он будет на английском языке. Профессор Шривостава – это один из действительно таких действительно известных индологов. Это специалисты из непосредственно Индии, самые индийцы. Такая возможность появилась благодаря Центру изучения Индии Казанского федерального университета. Целями центра являются интеграция научной и образовательной деятельности между Россией и Индией, повышение качества подготовки кадров и эффективности научно-исследовательских работ в области индологии. Планируется приглашение и других профессоров для работы со студентами. Артем Тупичкин, Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. Республика Татарстан активно поддерживает научные начинания молодых ученых. В этом году сразу 8 представителей Казанского федерального университета получили крупные гранты для развития своих проектов. Подробнее в сюжете Олега Кашина. Развитие науки – это важная цель любого университета, ведь именно наука – двигатель прогресса. Но на большие научные цели требуется серьезное финансирование. Именно для таких целей, как поддержка молодых ученых, и существует программа «Умник». Программа участник молодежного научного инновационного конкурса начала работать еще в 2007 году. За 10 лет было поддержано 535 татарстанских проектов на сумму более 224 миллионов рублей. Приятно отметить, что в этом году Казанский федеральный университет в программе ⁇ Умник ⁇ представляют сразу 8 молодых ученых. В моем лазерную систему в ультрафиолетовом диапазоне, а конкретно то, что я разрабатываю, может использоваться для обработки, а именно прецизионной обработки материалов. В этом году сразу 29 проектов из Республики Татарстан получили гранты в размере 500 тысяч рублей каждый, из которых 450 тысяч рублей это вознаграждение за научную деятельность. Кроме этого, 26 из 29 проектов являются победителями Республиканского конкурса инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. А это еще 220 тысяч рублей на каждый проект. Из них 450 тысяч должно пойти как вознаграждение за научно-исследовательскую работу и 50 тысяч рублей должно пойти как материалы или что-то такое. То есть отчетность идет по 50 тысяч рублей, а вся остальная часть идет как вознаграждение. На реализацию своих идей у молодых ученых есть всего два года. Таково условие получения гранта. Согласитесь, что с таким финансированием можно сделать действительно многое. Олег Ашин, Универньюз. Ученые КФУ разработали модели активизации наукотворческого потенциала молодежи. Проект поддержит грант в рамках конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Подробности в сюжете Дианы Шиловой.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 Генетикам Казанского университета удалось найти способ обезоруживания болезнетворных бактерий, которые, как правило, не покидают организм человека или ждут подходящее время для своего проявления. Но теперь все изменится. Подробности расскажет Аделя Шемилова. Каким бы мощным иммунитетом человек не обладал, все-таки застраховать себя от болезнетворных бактерий на все 100% пока невозможно. А вот приблизиться к желаемому результату вполне реально. Для этого необходимо разрушить биопленку, которую образуют бактерии на тканях нашего организма. Биопленка защищает бактерии от иммунитета, антибиотиков и прочих внешних воздействий. Но как ее разрушить, вопрос пока остается открытым. Ответ на него ищут ученые Казанского университета. Бактерии предпочитают расти в виде биопленки, это для них нормальное состояние, потому что это у них способ выживания и предохранения от различных внешних негативных факторов. То есть от антибиотиков в том числе, от иммунной системы человека, от различных биоцидов. Более того, биопленка часто является причиной повторных заражений, отторжения имплантатов и даже общего заражения организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь. Например, при слабом иммунитете стафилококк, который есть на коже почти у всех людей, образует пленки на ранах, мешая их заживлению и вызывая хронические язвы. В лабораториях Казанского университета наши ученые разрабатывают новые подходы к борьбе с болезнетворными бактериями именно в составе биопленки. Сейчас ученые работают с различными животными и растительными протеазами. Это ферменты, которые разрушают белок, а он как раз содержится в составе биопленки. То есть, разрушив белок, можно разрушить биопленку. Как то достигается? Клетки, они друг с другом тесно скреплены, и между ними образуется так называемый матрикс, который включает в себя белки, полисахариды. И вот если с помощью протеиназа эти связующие компоненты разрушать, то клетки начинают отделяться друг от друга, теряется целостность вот этой биопленки, и антибиотик начинает приобретать способность проникать внутрь. Наши ученые доказали, что если обработать биопленку фицином, то любая рана заживет быстрее, а эффект антибиотиков увеличится аж в 10 раз. Стоит принять к сведению, что фицином называют фермент и сока инжирного дерева. Фактически все это означает, что сотни людей быстрее выйдут из больниц, значительно снизится процент внутрибольничных инфекций и риск заражения крови. А вот на синегнойную палочку фицин не действует. У этой бактерии другая структура биопленки. И сейчас актуальная задача для ученых КФУ – скорее найти Инструмент для борьбы с ней. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ На этом все. Следи за нами в социальных сетях и не пропускай наши выпуски. До встречи на Универ ТВ.